утра дня вечера или ночи в зависимости от того когда вы смотрите это видео с вами дел и эфи сэрк всем привет и мы сегодня играем на новых персонажах у меня тут адам у тебя кто бакли бакли в общем-то и посмотрим что у нас сегодня получится у нас новые режимы новые мутаторы короче много всего нового погнали так, oh из новых boy, boy. режимов у нас Spider Bomb, есть Radiation, и, и Paper, paper planes. Planes, да. Ну и еще есть у нас тут некоторые наши любимые режимы, вот, поэтому повеселимся. А я их все убрал не? Остался. Ну, свежий. знаешь, все-таки разнообразие нужно, разнообразие. Осталось только дождаться, когда у нас тут запустится игра. Они просто Уху. офигели, что я всего три режима поставил. Да, этого маловато. Отлично. Выбираем думаешь... мутатор. Эм... Да бери тогда, не знаю, стабилизатор, наверное. А какого фига? А я не знаю, какого фига. А, а как у тебя новый фига? мутатор это есть? Новый мутатор это есть. А какого фига вот здесь вот представили все старое? Да все. Mm -hmm, а вот Стоит, чтобы новое. Да что, <таспорщик> что такое то господи? Было. Это что сейчас было вообще? <таспорщик> Ладно, хорошо. Поехали. <смех> Бензопила в спину. Это уже старый наш излюбленный режим. <таспорщик> Чего? Чего? <смех> О, скоростной забег. <смех> <смех> Зачем ты его поставить? Ну вот чтобы было весело. Да что такое. Э. <Эээ>. Э. <Эээ>. Uh <-huh>. Что <свht> скажешь, надо было по другой дорожке бежать. Ладно. Хорошо. Не, готов? Да готов, готов. У меня уже о, начинают. О, о. Ух, ее! Ай-яй-яй-яй, допрыгался я. Я, допрыгался а, я, я успел свое место. да? Да. Тебя вот она... Спайдербомб. ...превратить в кого-то. Чё? Чё? Что ты там натворил? Вообще. Ладно, хорошо. Я ничего не делал. Поставил мяч. Сторонки. Иди туда, иди туда, иди туда. Ладно, беги туда. Же скач. Же скач просто. Мистер Бим, я хотел сказать. Время выбирать мутатор Так, ну начнем о. с самого легкого Акселерайт о, о, о. Бензопилой в спину С Пять. мутатором акселерайт Это жесть В смысле? А, а, вон оно как Разгоняться прям нужно прям жать-жать-жать Ты представляешь, скоростной забег будет? Теперь. Чего? В смысле? Победа? В смысле? Я жал, а почему он не пошел вообще никуда? Я первый раз до финиша добежал, не понимаешь? А на что было? Надо жать, вот мне интересно. Вперед. Он меня. Чего? Он меня вообще не бежит. Просто зажми вперед и не отпускай, как я здесь. Ты сказал часто нужно нажимать. Нет, не отпускай. А -а -а, господи. А что а -а. сделать? то Ой. Ух ты. <свист> <свист> Я застоялся. Сам Я понял. Да. Спайдер Бомб с этой штукой. Застык ничему хорошему не плюет. <свист> <свист> <свист> <свист> Я выиграл. <свист> <свист> да ладно. В смысле? Какой Ну это вообще нечестно. Она к тебе прям отлетела. Ну что это за хрень? а? По чесноку я знал, куда она прилетит. Я планировал. Да, да, да, да. Выбирай вот это. опять все старее. Да почему? Ну потому. И чё? И чё тут выбрать? Чё хочешь, то и выбирай, Господи. Все перемешалось. перемешалась. Смертельное касание надо было выбрать, чтобы нас касался кто-то, кого здесь нет. Да, в смысле? Ломаем это все. Да что такое? Мама, ты залип. А ты решил по самому легкому пойти, да? Ну-у-у... Вот что сейчас будет? Я уже понял, ну, нет, я что по, по нижнему ходил уже. Я решил по верхнему. Блин, куда она паре попрёт? Е. <с found out> yeah. В смысле, она ещё меня съела? Да. <с> О. <NS> твой любимый Да Ёки, <laughs> он за того следует тут да ты иди нафиг! Блин, yes. есть шесть. Ушел. Жесть, конечно, жесть. Ушел. А что у нас Давай. в эфире? Что у нас да? Mm -hmm. Не знаю. Я на нем нёмwalker... Ай, понятно, ты режим не драться а просто. Ну да, вот-вот <связывая> <связывая> понимаешь <связывая> ты, да? а а почему сразу прощ? две пилы в одном месте да, да как его лопнуть то господи <связывая> он вообще никак не хотел взрываться вот на их О, окошка а пришла какашка ты что я гольфом выпнуть спидран mm на -hmm, mm -hmm. я сразу помер да <gasps> я тоже и ты сразу помер какашка победил что это было ну no, астрал протекшн Нормаст тогда. <реклама> вот как надо пользоваться астральной протекцией, да? Шипастый мяч. О, сколько нас много тут стало. Меня ждало. Кому не мешать? Ох ее! Я влетел просто в него. Так, астральная протекция, видимо, все-таки мешает. А как ты ее кидаешь? Я что-то не смог кинуть. И бишку А, Тебе все скажи. Не бишку жал. Ой, блин! Ни хрена мы тут? Что за писташа Все померли туша рада опять я прыгаю да вы серьезно кто-нибудь мою бомбочку скушать? живи Стараюсь. так минус Беда. <laughs> ни хрена тут просто Бам. А, он решил сдаться ну, он пытался, пытался пройти ко мне, но не как. Ой-ой-ой, что сейчас будет? Весело. Ох! Ох! Пиндос! Да Им еще управлять сложно. Было близко, очень близко. Tomatoes. Все, тебя рванули. Писюн. Ух, жесть-то какая. Что мне дают, Не хотят. Неужели единичку мне нужно, а? Тебе нужно победить. Так, у меня есть шанс. Да. Давай, слейся. Не надо дальше прыгнуть. Ничья! Ты пастой мяч. кто выбирает мутатор? Да ладно. Акушена. А, стабилизатор, чтобы мы не получали много очков. Фидео. И медленно не бегали. Бегали, вернее. Там и то, и другое, и пятое, и десятое, в общем, весело. Ох, ё, я рискую своей жизнью. Ты первый опять. О! Не, надо мне какашку побеждать. Ядрить! Ядрить! Как он, как остался-то? А меня затормозил зеленый. Это, конечно, жесть полная. Ух! Радиация! Да, ⁇ пперный! Я победа. Да. Жесть, жесть, конечно, полная. Мощно, мощно. Ну, на сегодня получается у нас все, да? О да, И я взял уровень. Отлично. И чё тебе там выдали за уровень? Необычный мод HostScrate открыт. О, -о, -о отлично. А это значит, что мы в следующей нашей каточке уже посмотрим, что это за дичь. Да, именно так. Ну а на сегодня все, всем вам удачи, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, оставлять комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. С вами сегодня был Дел и Эфисерк, всем огромное спасибо за внимание и пока! Всем удачи и всем пока!